Всем привет, друзья! Просыпаемся! Ваш мотиватор вернулся. По всей видимости, вам нравятся наши видео с быстрыми советами. Поэтому мы сделали еще одно. Но в этот раз про вещи, которые ты никогда не должен делать в Фортнайте. 30 советов и фишек, меняющих игру, включая те, которых ты раньше не слышал. Окей, ребята, не забудьте лайкнуть видео и подписаться на канал, если вам нравится контент. Вы готовы к этому, ребята? Тогда начинаем. Ну все, погнали, погнали. Если ты играешь на геймпаде, никогда не ставь дробовик куда-либо. Кроме первого слота. Почему? Хороший вопрос. Потому что, когда ты достаешь инструмент, строишься, а потом снова достаешь оружие, всегда выбирается первый слот. Поэтому, оставив его там, ты обеспечишь себе быстрейший доступ к самому важному стволу. Окей. Каждый раз, когда расширяешься новым боксом, пока сверху враг, никогда не строя стену в первую очередь. Вместо этого, сначала ставь вверх, будь то пол или крыша. Потому что они, вероятно, будут пытаться законтролить тебя сверху, заняв именно эти элементы. Если ты учишься, как играть лучше, никогда не кемпи варенье. Многие новички делают это, чтобы получить легкие очки, но так ты ничему не научишься. И это только мешает развитию. Поэтому не бойтесь драться, друзья. Это однозначно хороший способ набраться опыта. Разумеется, файты помогают развиваться. Но нельзя просто бездумно пушить кого ни попадя. Перед этим определи, где будет следующая зона, какие у тебя имеются преимущества, есть ли вероятность того, что третья пати все испортит. Потому что если есть, то лучше подождать. Ждать другой возможности напасть. Когда появляется новый предмет или оружие, не бойся его использовать просто потому, что это что-то новое. Очень многие делают это, и они не получают опыта в использовании этого оружия. И это может очень плохо кончиться, если другие варианты закроют в хранилище. Пока у тебя нет преимущества, никогда не начинай близкие файты, также известные как 50-50. Вместо этого, пробуй строиться так, чтобы создать укрытие, и хорошие углы, дающие преимущества. Например, если ты первый забрал рампу над противником, не надо Просто прыгать ему на голову и пытаться перестрелять. Лучше уж отредактировать стенку и создать окно под правую руку. Возможно, это даже не стоит обсуждения, но играть с колонками погано. Если хочешь слышать шаги и звуки, которые потенциально спасут жизнь в игре, нужно всегда играть с наушниками. Для самого чистого звука, чел, Включая любые улучшения типа виртуального 7.1, объемный звук, и включи 3D-наушники в настройках Фортнайта, чтобы лучше понимать, откуда идет звук. Окей, если играешь на геймпаде, никогда не копируй мертвые зоны профессионалов. Мертвые зоны нужны для того, чтобы настроить стики так, чтобы они не двигали камеру, пока ты их не трогаешь. И некоторые игроки используют новые контроллеры, некоторые используют старые. Для каждого своя настройка. Поэтому лучше попробуй сам и найди самую низкую мертвую зону для твоего геймпада. Окей, никогда не закрывай глаза на свои ошибки. Слишком многие из нас, также включая меня, любят бронить игру, когда что-то идет не так. Да, у игры есть некоторые проблемы, но все же мы делаем ошибки, которые приводят нас к смертям. И если ты сможешь принять это, то находить и исправлять свои ошибки будет намного проще. Когда ты нокаешь противника в командных режимах, никогда не упускай возможности потрясти их. Слишком многие из нас торопятся добить, но пока ты в безопасности, тряска предоставляет полезнейшую инфу, которую можно использовать для зачистки остатков команды врага. Никогда не оставляй незащищенной спину, пока кого-то атакуешь. Когда ты стоишь прямо около вражеской коробки, разместить вокруг себя стены не займет много времени, правильно? И это может оказаться жизнью жизненно важно во многих ситуациях. Никогда не занимай высоту во время файта без защиты сверху. Ставь полы или крыши, пока поднимаешься, чтобы не получить урона от кого-то, кто выше. Да, это может быть заметно медленнее, но это однозначно того стоит. И нужно практиковать ретейки с этой фишкой. Сведи к минимуму файты на самой земле. Не только потому, что это неудобно, но также у тебя нет возможности отредактировать пол и спуститься ниже. Возможность спуститься – это именно так. Та причина, по которой про поднимаются на пару слоев, когда они ниже врага. К слову о последнем совете. Не забывайте ставить крышу внутри бокса врага, вместо попытки в монграл классику, пока они могут это отредактировать пол и смыться. Крыша обычно ограничивает им эту возможность, и они остаются в более удобной для тебя позиции. Никогда не спам прыжок в близких файтах. Новички делают эту ошибку просто постоянно. И не часто увидишь про, который это делает, потому что врагу становится намного проще попасть по тебе по пока ты в воздухе. Вместо этого двигайся из стороны в сторону, и иногда прожимай приседания, и по тебе будет заметно сложнее попасть. Не концентрируйся на занятиях хайграунда. Безусловно. Билдфайт и до небес – это здорово и весело, я понимаю. Но это трата материалов, и это привлекает много ненужного внимания. Так вот, если враг продолжает подниматься, попробуй сломать основание и сбросить его вниз. Ты должен стараться не тратить попусту материалы. В каждой постройке должна быть причина, будь то для прикрытия, перемещения или даже для писконтроля. контроля Проще сказать, чем сделать. Поэтому чекай наши недавние видео по быстрому способу изучения кучи полезных техник, чтобы строиться эффективнее. Постарайся быть более терпеливым со своим дробовиком. Да, фрикшоты могут быть полезны, но точные попадания с дробика – это очень важно для хорошего исхода матча. Когда есть возможность, часто имеет смысл немного повременить для более точного попадания. Также ты никогда не должен быть нетерпелив со своим автоматом. Многие игроки замечают врага и сразу открывают огонь. Но в большинстве ситуаций лучше занять позицию ближе и посильнее, чтобы нанести больше урона, не дать захилиться и закончить дело быстрее. Никогда не игнорируйте сильные стороны своего оружия. Например, если у тебя тактический дробовик, воюй вблизи. Но если заряженный, в идеале тебе нужна позиция на небольшом расстоянии, чтобы он показал себя во всей красе. Также никогда не стоит игнорировать сильные стороны оружия врага, пока не может что-то показать. Противопоставить. Например, если у него дыхание дракона, держи дистанцию и блокируй выстрелы постройками. Или, если у него РПГ, и он спамит ей, сократи дистанцию, чтобы ему было более опасно ей пользоваться. Знаешь, что по возможности ты должен играть отталкиваясь от слабостей их оружия. Никогда не оставляй свой эдит открытым после того, как забрал стенку и выстрелил. В большинстве ситуаций нужно сразу же сбрасывать постройку. Если же этого не делать, скорее всего враг ответит огнем. Для этого нужно много практики, но все про это делают. И это очень важно, когда воюешь с сильным врагом. Никогда не смотри в одну сторону слишком долго, потому что всегда могут быть враги, которые как-то оказались сзади. Поэтому каждые 5-10 секунд просто прыгай и оглядывайся. Это намного безопаснее, чем просто игнорировать окружение. Постарайтесь не драться в буре, ребята. Определенно есть ситуация, когда файт в буре необходим, но в большинстве случаев это негативно влияет на остаток матча. Так что, чтобы избегать этого, постарайся ротироваться раньше, через пустую сторону зоны и, разумеется, не начинай драку, как только ты увидел врага. С этого момента никогда не носи только один лечащий предмет. Две или даже три хилки в мете, наверное, уже целую вечность. И это потому, что это самое важное, что нужно для выживания. Так что нет, тебе не нужно 4 ствола. И в следующий раз, когда ты захочешь скинуть лечение ради снайперки или ПП, подумай дважды, потому что это порежет твои шансы на выживание. Когда туннелишь в соревновательных играх, никогда не оставляй туннели открытыми. В команде нужен один игрок, который смотрит спину и закрывает возможные входы для того, чтобы враги не пробрались к вам и не закрытили сзади. Никогда не оставляй верх без крыши. Если на тобой только пол, врагу намного проще забраться к тебе, и ты даже не среагируешь. Тебе нужны эти два слоя защиты каждый раз, когда ты закрываешься. Не только сверху, кстати, также еще и внутри. Когда падаешь, чтобы забрать стенку врага, не маши киркой только после падения. Вместо этого наноси один удар, пока ты еще в полете. Когда так делаешь, враг может не понять тайминги, и тебе понадобится только один удар, чтобы забрать стенку. Ты почти никогда не должен использовать дерево в файтах. Кирпич и металл заметно крепче, что не даст врагу забрать твою стенку до того, как ты на это отреагируешь. Если ты достиг последних стадий соревновательного матча, никогда не отдавай хайграунд, даже если осталось всего несколько игроков. Многие игроки делают эту ошибку и падают в попытке быстро убрать оставшихся врагов. Но эти финальные моменты могут сильно затянуться, и ты однозначно должен оставлять себе хайграунд. Ух, это было супер быстро. Че там по времени? Больше восьми минут, ты шутишь. Перезапишем? Эх, ладно. Окей, okay, ребятулечки, на сегодня все. Это были вещи, которых ты должен избегать в Fortnite. Если вам, ребята, понравилось видео, идите и зацените 8 минут быстрых фишек, если нравится подобный контент. Если понравилось видео, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на канал, подписывайся на мой инстаграм, yourmotivationguy. Развивайся! Скоро увидимся.